Информация для Сообщение часть резервная техника. Э, Здесь прокладывается рабочая линия, поторопите технику к месту вызова. с этим потащу Шестой, седьмой на связь. Седьмой, передовай, что на связи. Прокла... Прокладывается рабочая линия по автолестнице, ствол УРСК. Седьмой, понятно, прокладывается рабочая линия по автолестнице, ствол УРСК, 2253. Сейчас крикнет. Всё. 3710, город Уф-1 понятно по Лес 7, передай обстановку. Папа. Давайте быстро на выход. Папа. Только не, не уходите, держитесь скользко. Папа. Ну это ничего. Miss да, да, 107 непонятная информация. Неразборчиво слышно. Передавай. Проходим один из УРСК, из личного марша. Будет полегаться из подъезда. Принял. Шувакиш, 54,4 прибыл к месту вызова. Шувакиш, 107. Передавай 107. Через подъезд проложена рукавная линия, ствол УРСК, эвакуация по лестничным маршам. — Понятно, сейчас подъезд проложена рукавная линия СОРСКА-50 — Пока 20, нету! — Прокладывается 22.55 54.4, понятно, прибыль к месту вызова 22.55 — Срак 54.4, прибыль к месту вызова — 54.4, понятно, прибыль к месту вызова 22.55 — Ладно, они за тысячи — Не они взрывают Эй, Не надо, Не понял тебя! Что за рукава? Come on, baby. давай Давай, потихонечку, три. 5. Посчитайте пока народ. Здесь кто здесь с этого дома? Помогите. Спрашивать будет на раз просто раз. на некогда. Стороны, значит, нет возможности поставить лестницу, проводим, проводим эвакуацию через подъезд. -19 информация не проходит. Эвакуация только через подъезд. Нет возможности поставить автолестницу производится только через подъезд. Нет возможности поставить... Кто? Не видел? Не видел? еще 207-й. Шувак, еще 207 на связь. 207 передавай, Шувак, на связи. По лестничный марш эвакуировано 52 человека, 4 ребенка. 27 понятно, по лестничной марш эвакуировано 52 человека, 4 ребенка, 21 й 08. 27, шувак, на связи. проверил у там ушли много звеньев другие блин, в самой квартире были ага. у нас по болты по некуда вот рукава да. он сейчас все короче облил уже блять отсеки сейчас не закрыть блять на давление давления сбросить еще sure.